здравствуйте продолжаем рубрику точка опоры сегодня поговорим о свободе это важнейшее качество человека и а, точкой опоры если будет свобода в человеке то это великое счастье но обрести вот эту свободу очень непросто многие сильно заблуждаются в том что такое свобода и ищут ее не там например я охраняю границы своей личности, не нарушая мои границы, вплоть до жесткого такого, не нарушай мои границы. знаете, нужно понимать, что настоящая свобода, она всегда с любовью. Без любви свободы нет. Без любви анархия, без любви вседозволенность, без любви демократия. Демократический принцип развития общества – это на самом деле не свобода, это на самом деле Глубочайшее заблуждение и тупик человечества. И поэтому мы видим, что демократические страны, утверждающие демократию в мире, они могут утверждать это силой. Вспомните Ирак, Афганистан и другие страны. Это не есть свобода. Свобода Я давно занимаюсь свободой, и я знаю, что свобода начинается в головах. Именно там нужно... Определять вот эти точки опоры свободы, находить их, утверждать их, ими заниматься, их развивать. И тогда ты постепенно, шаг за шагом будешь все более и более свободен. Какие же точки опоры в тебе лично находятся, которые утверждают эту великую категорию свободы? Потому что это действительно свобода. Это сладкое слово «свобода». Это действительно великая категория, очень важная и нужная для человека Творца. Без свободы человек не творец. Без свободы человек не может стать божественным. Так вот, какие? В человеке, как я говорил, в голове не должно быть страхов. Страх – это, если в человеке есть страх, все, он уже не свободен. И на степень наличия страхов он не свободен. В человеке не должен, не должен быть образ врага. Если в человеке есть образ врага, вот этот враг, тот враг, или там ну, целая страна враг, это человек уже не свободен. И когда мне говорят, что я свободен, я там то, я могу поехать туда, сюда, так далее, так далее. Подожди, а скажи, пожалуйста, у тебя есть страхи? Ты чего боишься? Ну и начинается если честно вести разговор, то э, скоро обнаружится, что на самом деле человек не свободен. А у тебя есть враги и так далее. Да, вот этот человек мне очень не нравится, он мне столько сделал это э, и так далее. Это уже ты не свободен. В этой части, на конкретном человеке, если сойтись в эту точку, ты не свободен. А это уже все складывается в сумму твоей несвободы. И так далее. То есть, все то, что в твоей жизни построено не на любви, там ты свободу не найдешь. Имейте это в виду. Если ты все построено на уме, там большая часть деятельности, вот, в частности, деятельность. Я вот э, имею бизнес, и я имею деньги, и я свободен. Ничего подобного. Чаще всего ты очень не свободен. Не свободен от этих денег, потому что ими надо серьезно заниматься, иначе серьезно заниматься бизнесом. Если ты им не занимаешься, то он может а, прекратить свое существование. Если ты поднялся выше среднего и ты поднялся уже на уровень большого бизнеса, то ты еще более не свободен. На тебя накладывает а, а, а, руку свою государство, а то и другие страны и так далее. То есть ты не свободен в большой степени. Поэтому, друзья, давайте эту категорию свободы взращивать. Постепенно, шаг за шагом, удаляйте себе все то, что мешает быть свободным. В частности, друзья, обратите внимание, нам в религии привили страх перед Богом. Боящийся Бога – это считается верующий человек. Но ведь это же ограничение свободы. Такой человек никогда не станет творцом. Такой человек никогда не приблизится по-настоящему к Богу, потому что Бог всегда свободен, Бог полностью свободен, потому что Он всегда любящий, всегда и во всем любящий, и всех любящий. Так вот, стань любящим, как Бог, и тогда ты станешь свободным. Вот это простой путь. Простой путь. У нас в воскресенье 17. То есть завтра у нас будет с вами совет семей, совет семей, который будет посвящен очень большим, весомым датам, религиозным датам. В этом месяце, в апреле, три пасхи. Еврейская, которая 15-го прошла вчера, дальше 17-го будет католическая и 24-го будет православная. Три пасхи друг за другом идут. Три больших, великих религии. И мы с вами рассмотрим на этом примере, что они сегодня представляют, как с ними взаимодействовать и какой у них дальнейший путь. И мы с вами приложим к этому руку. Я приглашаю вас, вас 17 числа в 14 часов по Москве на Совет Семей, где мы рассмотрим эти три великих праздника и будущее нашей цивилизации именно в, в, клане, в плане религии.